Всем привет, вы на канале компании Радио Сила. В этом видео мы рассмотрим такую радиостанцию как iRadio 310. Тело радиостанции выполнено на литом алюминиевом шасси. Аккумуляторная батарея емкостью 1600 мАч. Антенна длиной 11 сантиметров с SMA разъемом. Зарядное устройство с индикатором заряда. Работает от сети 220 вольт. Гарнитура двухштырьковая стандарта Kenwood. Клипса для крепления на пояс. Ремешок для крепления на руку. На лицевой стороне расположен динамик и микрофон. Есть светодиодный индикатор приема и передачи. Сверху два регулятора громкости и переключения каналов. Также сверху расположен светодиодный фонарик. Слева три оранжевые кнопки. Большая включает передачу сигнала. Далее идет кнопка отключения шумоподавления и кнопка включения фонарика. В другой стороны, под резиновой заглушкой, расположен разъем для подключения гарнитуры и кабеля программирования. На задней части отверстия под темляк и два болта под клипсу. Радиостанция имеет 16 заранее запрограммированных каналов памяти. Работает в частоте от 400 до 470 МГц. Габариты радиостанции без антенны 97 на 57 на 30 мм. Вес при этом составляет 150 грамм. Функциональным особенностям данной модели относится возможность включить Vox без ПК. Делается это следующим образом. Выставляем рацию на одном из первых пяти каналов. Зажимаем кнопку Money и передачу. И включаем радиостанцию. Она сообщает нам об активации Vox. Отключается таким же способом. Также мы можем отключить озвучивание канала голосом. Делается это на 10 канале. Зажимаем те же кнопки, МОНИ и передачу. Включаем радиостанцию и она перестает озвучивать номер канала. Отключается таким же способом. И сканирование записанных каналов. Работает на 16 канале. Активируется по такому же принципу. Зажимаем МОНИ и шумоподавление. И включаем радиостанцию. Она нам говорит об активации сканирования. Берем другую рацию, включаем первый канал и нажимаем на передачу. индикация говорит о приеме также выставляем седьмой канал и то же самое выключается таким же способом и давайте проверим на седьмом канале индикация у нас отсутствует и на первом канале индикация отсутствует. Еще одна из функциональных особенностей данной модели это наличие скрэмблера или по-другому инверсионное шифрование сигнала, но эта функция программируется с компьютера и более подробно о ней смотрите в одном из наших следующих видео. iRadio 310 – универсальная недорогая рация. Преимущество данной модели перед аналогами в этой ценовой категории. Корпус рации сделан из качественного ударопрочного пластика. Долгоиграющая и емкая батарея хватает на два дня общения. Распространенный разъем под гарнитуру, а также есть огромный выбор различных гарнитур и тангент. Хорошая чувствительность приемника. Есть режим экономии батареи и звуковое предупреждение о низком заряде батареи. Мощный динамик с громкостью проблем не будет. Автоматический зарядный стакан. Легкость разборки, в том числе и разборка антенны.